Уважаемые коллеги, этот видеоматериал посвящен устройству и правилам эксплуатации установки Самод, предназначенной для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В, что позволяет осуществлять их дальнейшую транспортировку и складирование совместно с потоком отходов класса А. Основными узлами установки Самод являются рабочая камера, в которой осуществляется обеззараживание и деструкция медицинских отходов. Рабочая камера оборудована герметично прилегающей крышкой. Вентиляторы, обеспечивающие аэрацию воздуха и равномерное распределение тепла в рабочей камере. Блок двухступенчатой очистки и дезодорирования воздушного потока. Блок управления. Все узлы установлены на единой передвижной платформе. Установка САМОД не требует подключения к системе водоснабжения и канализирования, Необходимо только включить установку в розетку с напряжением 220 вольт. Основой технологической безопасности персонала при эксплуатации дезинфектора деструктора Самот является неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил в области обращения медицинских отходов и правил работы с электроприборами. Согласно требованиям санитарных правил, все операции производят только в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты, халата или комбинезона, перчаток, маски, респиратора, защитных щитков, специальной обуви, фартука, нарукавников. Перед началом работы убеждаются в целостности всех узлов, в наличии вспомогательных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты, технологической и эксплуатационной документации. Убеждаются в чистоте внутренней поверхности камеры дезинфектора-деструктора, отверстий воздухораспределителя, в удовлетворительном состоянии уплотнительной прокладки крышки загрузочного люка. Убеждаются в наличии надлежащей маркировки медицинских отходов, предназначенных для обеззараживания. Маркировка должна содержать сведения о классе отхода, названии подразделения, ответственном за сбор отходов. Для обработки в установке самод медицинские отходы должны быть упакованы в термоустойчивые упаковочные материалы. Компания «Мегатехника» выпускает термоустойчивые пакеты и контейнеры, выдерживающие температуру до 210 градусов Цельсия. Термоустойчивые пакеты обладают повышенной прочностью, могут применяться на всех этапах обращения с медицинскими отходами, как при сборе, так и при обеззараживании и транспортировке. Медицинские отходы либо сразу собирают в термоустойчивые пакеты на местах образования, либо упакованные иным способом медицинские отходы помещают в термоустойчивые пакеты перед обработкой в установке самод. Для герметизации термоустойчивого пакета завязывают его на узел или применяют самоклеющуюся ленту с нанесенным на нее химическим индикатором. Термоустойчивые контейнеры также могут быть использованы для сбора медицинских отходов в частности, острого инструментария. Для удобства они оснащены иглосъемниками двух разных диаметров. Крышка с иглосъемниками может использоваться многократно. Перед обработкой в установке самод пластиковые контейнеры с острым инструментарием размещают в термоустойчивые контейнеры. Для закрепления крышки термоустойчивых контейнеров используют самоклеющуюся ленту с химическим индикатором. Использование термоустойчивых пакетов и контейнеров не только на стадии обеззараживания, но и при сборе позволит существенно сократить денежные и временные затраты. Во время обработки из медицинских отходов может происходить выделение жидкой фракции, для связывания которой в гелеобразное состояние служит переносной пластмассовый модуль. Одна ложка композиции способна адсорбировать до 700 мл жидкости. Поэтому при обработке медицинских отходов с большим содержанием жидкой фракции в термоустойчивый пакет добавляют переносной пластмассовый модуль. Все термоустойчивые пакеты комплектуются гелеобразующей композицией бесплатно. Упакованные отходы взвешивают и помещают в рабочую камеру. При загрузке запрещается размещать медицинские отходы в пакетах или контейнерах, не выдерживающие нагрев до 200 градусов. Закрывать отверстия осевого воздухораспределителя. Загружать рабочую камеру более чем на 80%. Загружать легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Утрамбовывать, разрушать, разрезать медицинские отходы. Пересыпать, перегружать неупакованные отходы из одной емкости в другую. По окончании загрузки закрывают люк установки самот, фиксируют крышку посредством механического запорного устройства, Устанавливают тумблер включения в позицию пуск, после чего начинается рабочий цикл, состоящий из нескольких стадий. Стадия нагрева, по завершении которой во всех точках рабочей камеры достигается температура 200 градусов. Стадия выдержки длительностью 30 минут, на протяжении которой в рабочей камере поддерживается необходимая температура, а на дисплее блока управления отображается таймер обратного отсчета времени. Работа вентиляторов обеспечивает аэрацию воздуха и равномерное распределение тепла в рабочей камере. Стадия фильтрации и охлаждения длительностью 10 минут, во время которой происходит двухступенчатая очистка воздуха из рабочей камеры, очистит пыли, аэрозолей, газообразных загрязнений, удаление запаха. Во время этих стадий на дисплее блока управления отображается надпись ⁇ Фан ⁇ После этого рабочий цикл заканчивается и на дисплее появляется надпись «End». Необходимо установить тумблер включения в позицию «Стоп» и приступить к разгрузке. После разгрузки обезвреженные отходы взвешивают, оценивают изменение цвета химических индикаторов. Индикаторные метки должны изменить свой цвет в соответствии со словесным описанием. Химический индикатор подклеивают в технологический журнал участка по обращению с отходами. При удовлетворительном результате химического контроля обработанные пакеты, контейнеры с медицинскими отходами маркируют с указанием результата «Обезврежено», даты и фамилии ответственного лица, проводившего обработку, и транспортируют в чистую зону участка. Для контроля работы установки САМОД разработаны различные средства контроля – химические, биологические и электронные индикаторы. Рекомендуется осуществлять химический контроль каждого цикла, закрепляя индикаторы стяжки на каждом пакете и контейнере. Химический индикатор обеспечивает контроль соблюдения температуры и времени выдержки. Биологический контроль проводится в целях оценки микробицидной эффективности процесса обеззараживания посредством биологических индикаторов производства компании ⁇ Медтест ⁇ Биологический контроль рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц, а также при получении неудовлетворительных результатов химического контроля после проведения ремонтных работ, после длительного простоя установки самод. Электронные индикаторы САДЭ обеспечивают постадийный контроль температуры и времени на всем протяжении цикла и автоматическое документирование полученных результатов электронные индикаторы могут использоваться как в целях текущего контроля, так и при валидации процесса. Возможность осуществления комплексного контроля повышает надежность процесса обеззараживания медицинских отходов в установке самод. До скорых встреч!